Коротенькое видео, в нем я расскажу о разнице между мной, автором канала «Русский царь» и тобой, мой зритель. Ну а пока ставим пальцы вверх. Поехали. Я психически больной, неуравновешенный, неадекватный и поврежденный, морально ущербный человек. И при этом я зарабатываю в 25 раз больше, чем психически уравновешенные люди пять раз. Еще факт. Я наркоман. Ты нет. Ты не наркоман. А я наркоман. Причем ты морально развитая личность при этом я знаю о нынешнем мироустройстве раз в десять лучше чем ты я наркоман в десять раз лучше проинформирован чем ты что еще еще кое-что. Я верю в Бога, а ты нет. Я хожу в церковь, а ты нет. Тебе важно, что о тебе подумают люди, а мне нет. Тебе необходим комфорт и какие-то условия. А мне нет. Ты считаешь себя умным или умной? Сильным или сильной? Хорошим или хорошей? А я нет. Но при этом я мудрее тебя. Ужас. Это кошмар. Поэтому я никому не желаю из вас быть похожим на меня. Никому! Чтоб я один был в таком роде. Сам себе свой хорошо. До встречи в новых роликах. И еще. Также я хочу вас попросить обратить внимание к описанию к данному ролику. Независимо от того, понравился он вам или нет. Потому что очень надо